Здравствуйте всем, дорогие подписчики, зрители! Очередное видео из серии Трудовые будни сварщиков оптоволоконных линий связи Сегодня у нас вот такая вот петрушка Три кабеля, канализационный один, один воздушный Ну и еще один тоже воздушный, только вот такой вот тоненький Сегодня с вами будем в очередной раз Устанавливать муфту, варить все это дело, устанавливать пон. И в очередной раз же опять повторюсь, что видео у нас не для профессионалов. Поэтому просто в общих чертах покажу муфту. Покажу не предназначенную, естественно, муфту для установки пона. Вот. Опять поставим туда пон, вклеим. Покажу вам зачистку трех разных видов, типов кабеля Как я это делаю, опять же Не как это делают профессионалы, а как это делаю я Ну и продолжаем смотреть Так сейчас напарник увяжет жгутик Все это дело поставим Многим уже полюбившийся и знакомый домик желтенький для маленьких поросят поставим ту самую чудо печь стол ну в общем сейчас все подготовим и начнем уже дальше снимать а тем временем у нас пошел снег ну и в то же время мы поставили наш домик вот так все это выглядит для тех кто не видел заходим внутрь приступаем потихонечку к работе вот рабочее место мое тот самый теплообменник модернизированный перемодернизированный уже 20 раз но рабочий пока мы не не затопили его не включали собственно сейчас буду готовить муфту открывать вклеивать туда пон ну и собственно говоря крепить ее и потом займемся уже кабелем я думаю, процесс распаковки муфты, естественно, вам снимать не буду. Хотя, наврал. Лучше сниму. Сниму э, комплектность. Опять же, не реклама ни в коем случае. То есть муфты бывают разные. Но комплектность у них практически у всех одинаково идентична. То есть идет сама муфта. Муфты тоже разные. Идет паспорт, описание. На эту муфту. То есть с печатью. Ну, не знаю, нужно это кому-то или нет. И идет сам комплект. Сейчас о нем расскажу поподробнее. Вот я его извлек. Значит, здесь тот же самый идет паспорт. Идут две термоусадочные трубки большого диаметра. И две термоусадочные трубки поменьше. Пинцет для извлечения кдзс из ложементов. Сами кдзс -ки. Две упаковочки, здесь по 10 трубочек. Идет набор небольших хомутов пластиковых. И наклейки от 0 до 9. И также идет пакетик, мешочек с силикагелем, который мы потом, после уже усадки, и упаковки вот этой вот муфты мы внутрь вкладываем, ну, чтобы не было влаги, слишком много. Все, в комплект этой муфты больше ничего не поставляется. Чтобы ее заделать, загерметизировать, понадобится еще вот термоклей, которым я пользуюсь. Вот вкратце и все. Сейчас установлю муфту уже в крепеж, ну и буду вам показывать все дальше закрепленная муфта выглядит вот так то есть крепеж у меня я не знаю кто-то видел такие или нет ну стандартный вообще-то он для кабеля то есть ставится сначала крепеж для кабеля потом ставится крепеж для муфты он немножко по-другому выглядит сюда зажимаются кабель и потом вот уже идет в муфту но мне так удобнее то есть мне кабель с этой стороны особо зажимать не надо потому что ну мне он не мешает для вскрытия вводов я использую обычные ножницы для полипропиленовых труб вот. спокойно обрезаем под нужный диаметр то есть можно обрезать здесь можно здесь здесь то есть ну, смотря отсечение кабеля вот так выглядит уже срезанный вот у нас сегодня один кабель Который канализационный, земляной Вот он потолще И сюда мы заведем два кабеля Один будет диэлектрический Второй тоже диэлектрический Но один круглого сечения, другой тонкого плоского Абонентский Сюда сейчас установим пон Для тех кто не знает Пон делитель выглядит следующим образом То есть у него вход и два выхода у данного два выхода то есть они бывают на 2 на 4 на 6 на 8 на 32 на 16 на 64 то есть делят один входящий сигнал на несколько выходящих это опять же грубыми словами также они различаются по коэффициенту деления то есть вот этот вот конкретный делитель, он 50 на 50, то есть делит сигнал. Есть 50, там 30 на 70, то есть одно плечо по силе сигнала 30, другое 70. То есть бывают разные коэффициенты деления. Это тоже немаловажно учитывать. Вот, вкратце проделитель, наверное, все. Сейчас мы его сюда вот так вот установим на термоклей. Вот, Затем вот мы заведем в кассету с этой стороны а уже выводы пустим вокруг и вот с этой стороны заведем тоже в кассету еще раз повторяю, муфты не предназначены для установки понов, делителей вот, поэтому все делаю даже не знаю как это выразиться по своему все это делаю потому что редко кто покупает специализированные муфты Нагреваем термоклей. Затем наносим. И устанавливаем сюда делитель. По-другому можно, конечно, установить. Но я делаю это так. Можно двухсторонний скотч. Все это дело прикрепить но двусторонний скотч на морозе отваливается клей вроде бы держится проверено неоднократно а сейчас для людей со слабой нервной системой психикой и сердечно-сосудистой сердечно-сосудистыми расстройствами скажем так тоже которые в прошлом видео получили инфаркт или испытали шок вот специально показываю видите Теперь вот здесь подмотано желтенькой ленточкой под стяжечками. Все. Можете быть спокойны. Это, кстати, тоже неправильно. Вот, кто бы что ни говорил. Вот. Но все равно в некоторых это вызовет бурю эмоций. Сейчас переворачиваем муфту. Ну и уже все вот эти вот волосики, волокончики мы уложим потом будем зачищать кабель и заводить уже в муфту да и перед тем как ввести кабель, точнее перед тем как одеть сюда термоусадку не забывайте обязательно проходить наждачкой в воды и потом их обрабатывать горелкой для того чтобы потому что они гладкие, то есть термоусадка у вас просто сползет для того чтобы не попадала вода чтобы термоусадка уселась плотно и надежно, обязательно нужно это делать. Вот так. Перед началом зачистки отметил длину изоленточками. Но это не обязательно, просто чтобы потом не путаться. И отсюда будем зачищать все три кабеля. Здесь у нас несколько модулей, по-моему здесь 4, здесь 6, вот здесь один в тонком. Зачищать мы это все дело будем при помощи вот такой вот зачистки, которую я вам показывал в наборе инструментов в предыдущем видео. Здесь есть ножик. Помещаем кабель. Просто меня... я без штатива снять, наверное, вам не сниму саму зачистку. Поджимаем, ну, соответственно, проворачиваем вокруг кабеля и потом вдоль разрезаем. Ну и у нас получается, что вот эта вот оплетка, она расходится. Вот этот кабель и вот этот зачищаются относительно легко. Вот этот бронированный, он внутри с гидрофобом. То есть он верхняя изоляция, потом идет проволочная броня, потом идет внутренняя изоляция и только потом идут уже модули. Будем зачищать. Вот, сейчас попробуем заснять. Идет съемка у нас. Вот так вот. Во! Значит берем, так вот зажимаем, проворачиваем несколько раз, потом поджимаем еще поплотнее и стягиваем вот так вот. один раз и делаем то же самое с другой стороны. Еще раз проворачиваем. Поджимаем и уже делаем надрез в другую сторону. Так вот. Плохо прорезалось. Теперь нужно надеть перчатки, потому что здесь у нас стекло внутри стекловолокно. Берем сапижи или бокорезы, И вот так вот это все дело у нас отделяется. Далее снимаем все нитки, все усиление. К сожалению, не знаю, как там идет съемка, резко не резко, но все это вот таким вот образом удаляется. Здесь еще нитки, мы их тоже вырезаем. Вот, собственно, нам открылись уже модули, которые мы также при помощи удаления ниток разделяем друг от друга. Здесь внутри у нас находится толстый стеклопруток миллиметра, наверное, два с половиной-три, который является усилением, придает жесткость данному кабелю. Кабель диэлектрический, подвесной. Собственно говоря, за этот стеклопруток мы и зажмем потом этот кабель в муфты. Так вот, нитки мы все эти подрежем. Ну и стеклопруток мы тоже на таком расстоянии пока отпустим. Так, так, с данным кабелем у нас все. Сейчас приступим к зачистке вот этого вот. Деревянного, не деревянного, но бронированного кабеля Значит, снятие верхней изоляции у него происходит точно так же, как вот с этого кабеля А дальше я уже вам покажу То есть верхушку сниму без видеосъемки Верхний слой сняли Вот так вот у нас выглядит броня Сейчас проходим обезжиркой Затем расплетаем ее, обрезаем, и под ней будет э, еще одна изоляция. Так, значит, сняли броню, оставили тоже вот такой вот хвост для закрепления потом в муфте. И вот здесь у нас есть вторая изоляция. Вторую изоляцию я снимаю уже не съемником, а ножом. Ножом я это делаю так. Значит, надрезаю здесь по кругу аккуратненько. И потом потихоньку-потихоньку вдоль лезвием веду до самого конца. То есть оболочка у нас разрезается пополам. И затем вот эти вот такие же модули я оттуда вытаскиваю. Съемник, съемник да, изоляции есть специальный для этого. Но там затупился нож. Вот, Поэтому есть большой шанс просто прорезать вот эти вот модули и... Волокна поломать. Поэтому тоже снимать не буду. Все это аккуратненько, аккуратненько сейчас сделаю. Ну и дальше уже продолжу. И как всегда, генеральский эффект начинает садиться камера. Так вот, тоже разделали второй кабель. Его нужно пройти обезжиркой. У него тоже внутри есть стеклопруток небольшой. Здесь 4 модуля, здесь 6. Но зажимать здесь мы стеклопруток выкусываем, зажимаем за проволоку. Вот этот тонкий кабель, он разделывается элементарно. То есть берем канцелярский нож, проводим по торцу кабеля, то есть ну, вот с этой стороны или с этой стороны. Просто срезаем у него тонкая-тонкая изоляция, тонкий слой. И по бокам идут два усиления тоже стеклопластиковых. То есть мы его вскрываем. И ну я вам покажу, сейчас там хвостик когда вскрою ну вот покажу как это делается и он просто вытаскивается оттуда и все вот так вот с торца у нас получилось срезано ну фокусируйся не хочет даже уже фокусироваться ну да вот так вот ну в общем вот с одного торца Наверное, видно вам Здесь вот беленький С этого нету С этого я с торца срезал изоляцию И здесь в конце срезал вот так Теперь мы просто берем И вот этот вот Ой, Неудобно Вот это вот Отсюда просто извлекаем И они оттуда выходят Сразу два усиления И модуль И так извлекаем до метки до нашей и обрезаем изоляцию. Так выглядят три зачищенных кабеля. Теперь нам нужно разобрать модули по порядку, по повиву, То есть красный, желтый. И потом у нас идут либо в эту сторону, либо в эту сторону. Зависит от того, в какую сторону идет повив. То есть ну, красный первый, желтый второй. И так далее. 3, 4, 5, 6. Здесь их 4. Сейчас вешаем на них наклеечки. и Заводим муфту, крепим. Тут я уже тоже наверное, показывать не буду, потому что все тут элементарно и просто. Заводится кабель, закрепляется сюда в зажимы. Затем муфту перевернем и уже будем зачищать модули. К сожалению, да, камера садится. Не знаю, удастся ли мне доснять. Вот так вот мы завели кабель, зафиксировали здесь его в зажимах. Телефон Сейчас сядет, буду снимать на другой, так что прошу прощения, качество может быть потом похуже. Все зажато, модули пока не сняты, здесь все заведено, сейчас значит зачищаем здесь тоже наждачкой, замазываем все термоклеем по кругу и усаживаем термоусадки. Все это у нас где-то минут 15 остывает. Затем мы разворачиваем муфту и уже приступаем непосредственно к работам по сварке, укладке и так далее. То есть самое продолжительное это зачистка, подготовка кабеля. самая трудоемкая, потому что кабель разные, бывают гидрофобные, вот как в данном случае. Здесь вообще три вида кабеля зачищается. Все вроде бы с одной стороны одинаково, но есть нюансы в каждом из процессов. Поэтому не все так просто, как может показаться Печурку свою пока еще не включал На улице то дождик, то солнышко Ой, точнее дождик, то снег, то солнышко В принципе, вот такая погода На опоре установили крестовину Потом туда будет замотана муфта Все, продолжаю работу Постепенно буду подснимать По мере по мере продвижения. Так, съемка уже с другого телефона, поэтому прошу прощения за качество. Значит, завели кабель. Все, мы здесь усадили термоусадки, залили термоклей. Так, теперь нам нужно снять защиту с волокон, то есть модули. Для этого мы их отмечаем маркером по длине примерно здесь вот отверстие для крепежа. Подстяжки, ну, где-то на сантиметр, наверное. или На 5 миллиметров чуть подальше вот сюда. С одной стороны и с другой стороны. И дальше при помощи уже вот такого вот инструмента. Я это делаю при помощи такого инструмента. Надрезаем модуль. Снимаем вот эту вот оболочку. Протираем от гидрофоба салфеткой. Ну и затем, когда все зачистится, уже останутся одни волокна. Их просто проходим спиртом. Вот, салфеткой со спиртом. Потом, значит, вот мы помечали модули э, циферками. Э, сами волокна тоже где-то, ну вот, здесь или здесь, там подальше, поближе. Это не принципиально. Тоже так же э, наклеечками, циферками помечаем э, номера модулей. Ну просто, чтобы потом не путаться. Если варить вам модуль в модуль, вот, вы хотя бы знаете, что первый модуль первый. Вы берете оттуда и варите спокойно. Не запутаетесь. Вот, сейчас проделываю все эти операции. И когда уже буду укладывать волокна, непосредственно отмерять. И еще раз включу, покажу, что у нас получилось. Зачистил первые модули. Вот так это выглядит. Опять же, для особо впечатлительных и э, людей с сердечными заболеваниями, чтобы у вас не было инфаркта, вот специально подмотал сюда изоленту. Здесь у нас зашли 4 модуля и два волокна с делителя. Выходы. С той стороны зайдут 6 модулей с одного кабеля, один модуль с абонентского кабеля и приходящее волокно на делитель. Принцип такой же. Зачищаем, обматываем изолентой и крепим хомутами. Вот волокна у нас уложены, отмерены. Вот так все это дело выглядит. Изоляцию, защиту тоже, буфер споновского волокна и с этого, и с этих двух я тоже сниму. Вот это а в предыдущем видео по сварке тоже мне народ начал писать, что да кто так делает да ты вообще столько было разных обзывательств и прочего а зачем каждый делает по-своему да я понимаю что есть определенный порядок есть регламент но не в каждой конторе покупают я еще раз повторю нужный инструмент нужные муфты нужные кросы и так далее то есть делаешь из того из чего есть и пытаешься сделать красиво и качественно вот что собственно говоря пока до сих пор получалось все отмерено сейчас будем снимать значит э -э с волокон лак при помощи вот такого вот инструмента тоже я все это вам показывал в описаниях в описании инструмента видео вот. И будем варить. В принципе, сварку я уже показывал вам в, там, в прошлом видео. Если интересно, еще раз покажу. Так, вкратце и быстренько, не особо не зацикливаясь. А то и так видео получается уже очень длинным. И покажу уже, наверное, итог потом. И муфту на опоре. Как все это дело выглядит. Продолжаю работать. Печку еще не включал. Возможно, сейчас, кстати, придется... Вот. немножко подогреть скалыватель и так далее чтобы он постоял на теплой поверхности вот так вот выглядит у нас волокно которое зачищено видно вам не знаю не видно вот идет лак дальше нет лак но ну, на бесцветном конечно плохой пример попозже покажу на каком другом цвете на красном теперь мы вот этот вот хвостик очищенный протираем спиртом салфеткой Затем мы его закладываем в скалыватель Рукой, к сожалению, неудобно Вот таким вот образом мы его закладываем в скалыватель Нажимаем, оно у нас скалывается И потом помещаем его вот сюда, вот в сварочный аппарат Вот под этот вот зажим будет у нас помещен Сейчас покажу Вот так вот два волокна у нас лежат мы их закрываем. И происходит сварка автоматическая. Все, сварка завершена. После того, как мы открываем, происходит тест на разрыв. Здесь у нас ничего не разорвалось. Открываем два зажима. Одеваем термоусадку сюда, сдвигаем. И усаживаем ее в печке. Но в итоге... Так вот выглядит свар... сваренная готовая муфта. Вот, сейчас мы ее будем закрывать, одевать на нее колбочку и вешать на столб. Телефон разрядился, э -э, камера. Все сварки, естественно, показывать вам не стал. Они все делаются так же, как и я сделал, вот вам показал предыдущую. Ну и в прошлом видео есть у меня вообще полностью сварка. Все, сейчас мы все это дело закрываем и вешаем на опору. Ну, может быть, я сфотографирую, там, вставлю фотку или видео, если успею. Как все это дело будет выглядеть окончательно. Мусор весь мы за собой убираем. Печку все это мы уже собрали. В принципе, работа на 90% выполнена. Вот так все это на столбе выглядит у нас. Столбы свежие. Только-только поставили как раз под магистраль, под нашу. Все, на этом наша работа на сегодня закончена. Спасибо за внимание всем, кому понравилось, кому не понравилось. Ставьте лайки, дизлайки. Камера села.